В интернете достаточно много информации о процессе получения первичного ВНЖ, но лишь единичная по вопросам продления ВНЖ в Турции. Вот сегодня мы решили подробно рассказать о том, как проходит рандеву при подаче документов на продление ВНЖ и сравним его с первичным рандеву. А какие документы нужны для продления ВНЖ в Турции можешь посмотреть видео вот здесь. Mm -hmm. вот. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали. Продлимся. Mm -hmm. После того, как ты заполнил анкету онлайн, следует ждать дату рандеву. И время с этого момента может пройти совершенно разное. Мы заполнили анкету и отправили ее 27 июня. А смс с датой нам пришло через месяц. И дата была назначена на 3 августа. Тогда как при подаче на первичное ВНЖ 28 марта мы подали заявку, смс пришла в день заполнения анкеты, а 1 апреля мы уже были в ГЕЧ. В этот раз с момента заполнения анкеты и даты рандеву пришло больше месяца. После того, как тебе была назначена дата рандеву, информирование, о которой поступает на номер телефона, указанный в анкете в виде смс, приходишь в выбранный Геоч при заполнении анкеты онлайн. То есть, когда заполняешь, ты сам там выбираешь себе Геоч, куда ты придешь. Мы лично проходили рандеву в Султанбили. Первичное рандеву у нас было в Пендике. И в этот раз мы тоже хотели в Пендик так как там нам уже было все знакомо, типа в какие двери заходить, где э, делать там ксерокопии документов, если что-то не хватает, э, где в очередь вставать, ну то есть вот такие моменты, потому что когда ты на стрессе и нервничаешь, ты, конечно, вообще тупишь страшно. Но так как мы поменяли адрес, то и список выбора ГЕЧ тоже сменился. И в этот раз не было списки пендига, и мы выбрали Султан Били, так как знали хотя бы где он располагается территориально и сколько примерно времени уйдет на дорогу, так как туда мы ездили делать перепрописку при смене квартиры. В общем, мы приехали на час раньше, еще и полпути решили пройтись пешком, чтобы время скоротать. Рано проснулись и не стали высиживать время, а поехали, решив лучше там постоим, понаблюдаем за ситуацией вокруг. У нас рандеву было назначено на 10 утра, а в 9 мы уже были в очереди. И даже хорошо, что так рано приехали, так как в 9 как раз они начинают работу и очередь была совсем небольшая. Нас сразу же даже впустили, не заставили выжидать никакого вот нашего времени. Охранник попросил показать смс, где указаны даты, время рандеву и сказал «Тамам, проходите». В этом георчи имеется два входа, так вот на рандеву нужно проходить в более дальний, пройдя мимо главного входа. В общем, очередь-то и стояла только в один вот вход. Мы сразу встали в стройненькую толпу. Такая стройная толпа. После того, как охранник всех запускает, следует подниматься по лестнице на третий этаж. Там, кстати, везде наклеены указатели на стенах в виде листа А4 с напечатанным текстом «Рандеву», то есть ты не заблудишься никак. Но если вдруг от волнения такие указатели ты не заметишь, то там полно охраны, к ним можно обратиться, и они тебя проведут... в конкретно нужный тебе зал, либо просто иди вслед за толпой людей, в очереди из которых стоял Там всегда есть тот, кто точно знает, куда идет. Да, да. А там <с мимо ты не пройдешь, потому что те охранники говорят туда, туда. По пути они все говорят туда. Поднявшись на третий этаж, попадешь в небольшого размера зал, по стенам которого расположены столы, обустроенные в виде кабинок с окошками. Эта конструкция полностью прозрачная, видимо, осталась еще со времен ковида. За столами в центре зала сидят три офицера, которые будут проверять твою папку с документами. А по бокам офицеры, которые занимаются фотографированием и взятием отпечатков пальцев. В середине зала стоят сидения, прям как в актовых залах в школах. Такие, да? А один офицер регулирует очередь, которая выстраивается к этим трем офицерам для проверки папок. Ну, то есть следит за порядком. Когда кто-то из офицеров освобождается, офицер, следящий за порядком, подходит и показывает рукой, к какому именно столу тебе подойти. Если на рандеву у вас пришло двое или трое, и все вы жители одной квартиры, то подходите всем составам, а не по, ну, не по отдельности. Как только подошел к офицеру, то следует подать свою папку и загранпаспорт который молча пролистает каждую бумажечку твоей папки, а лишний отдаст, а если что-то не хватает, скажет донести в течение 30 дней, дав предварительно ну, такой листок бумаги, где будут указаны список недостающих документов. Если же с документами все в порядке, он каждый пункт пометит на заготовленном распечатанном шаблоне документа своего, проставив галочки напротив каждого пункта и отправит делать фото и сдавать отпечатки пальцев. У нас вот офицер, например, вытащил все выписки а, с российских банков, копии договоров на абонементы а, этих коммунальных услуг и чеки об их оплате. Мы их вкладывали, а, их, их не, не, не числится в списке на официальном сайте Геоч, но в интернете вот советуют, что обязательно надо вложить. Но у нас их вытащили. И долго офицер разбирался со сроками нашей медицинской страховки, так как страховка у нас была у каждого по две штуки, привычная и продление этой страховки. И вот возникла у него путаница от того, что первая страховка с остатком срока действия 6 месяцев, а новая на год. Он никак не мог сопоставить даты страховки и даты запрашиваемой нами ВНЖ. А старая еще страховка у нас осталась ну, после первичного ВНЖ. Она была на год, а ВНЖ нам одобрили вот на 6 месяцев. И вот с этим он долго покопался. В общем, после того, как он решил, что с документами все ок, он отдал нам папку, куда вложил свой документ, где указано о необходимости сделать фото и отпечатков пальцев. И да, это вот не то фото, которое нужно делать при сборе документов для рандеву. Это фото цифровое, которое будет делать один из офицеров, внося в базу данных для отпечатков пальцев. Все вот это делается в этом же самом зале. И нужно подходить уже к офицерам, которые сидят по бокам этого зала, также в порядке очереди. Сначала ты подходишь, делаешь фото, предварительно отдав свою папку этому фотографирующему офицеру. Он тебя фотографирует со всех сторон, два профиля и один анфас, отмечает что-то в папке и отдает ее тебе. После переходишь рядом к другому, сдаешь отпечатки пальцев, представляя каждый палец к аппарату, выполняя команды офицера. Говорят они, естественно, только на турецком, но проблем с этим не возникает. Если ты что-то не поймешь, они используют мимику и жесты, что интуитивно дает понять команду. А когда делаешь отпечатки, то офицер сам будет прикладывать и поправлять твои пальцы. Угу. Проводи так вот под нужным углом. Фото делаются очень быстро. Отпечатки чуть подольше минут 10-15, так как э, загружается это все в систему, в электронную базу. И офицер еще параллельно заполняет анкету у себя на компьютере, смотрит четкость отпечатка. Угу. Если смазалась, то переснять придется. Угу. да. Но это все как бы никакой нагрузки на тебя для тебя угу. не составляет да, никаких проблем. Но... После того, как все это сделано, ставится отметка в папке и отдается тебе. Дальше тебе следует обратно стать ту же самую очередь к офицеру, к которому ты вставал в самом начале. И все по тому же механизму. По команде подходишь к офицеру со своей папки, он снова ее просматривает. Смотрит, что ты сдал фотки, отпечатки пальцев, шлепает наклейку на твой загранпаспорт с указанием даты и времени сдачи документов в ГЕЧ. И все. Отправляет тебя домой ждать результатов рассмотрения заявки. Результат заявки ты смотришь на сайте, на том же, на котором заполняла анкету, вводя запрашиваемые данной системой. Просто выбираешь раздел ⁇ Хочу посмотреть результат заявки ⁇ Весь процесс этого рандеву в этом Геч у нас занял один час. Из Геч мы вышли уже в 10 утра. Кстати, никакой бумажной анкеты, как при первичном ВСЖ, нам заполнять не давали. И никому, кто продлевался с нами в этом зале, тоже не давали. Видимо, заполняется она только при первичной подаче. В Геч на Султан -Белин, нам понравилось гораздо больше, чем в Пендике. Во-первых, там хорошая организация. Все сотрудники слаженно каждого человека направляют в нужную сторону, что ускоряет весь процесс в целом и снижает стресс претендентов, тогда как в Пендике там было все очень хаотично и из-за непонимания процесса было очень стрессово. Все стояли прямо вот такие. Во-вторых, офицеры все очень доброжелательные Султанбели, они с тобой общаются, используя весь свой словарный запас разных языков и жесты, чтобы донести до тебя информацию. А еще они улыбаются, это тоже снижает стресс. В Пендике все же было очень формально и напряженно. С нами офицер не проронила ни слова, и даже глаз на нас не подняла. И такой стиль общения был у всех офицеров. В тот день, когда мы подавались на первичное ВНЖ, и в атмосфере царило ужасное напряжение. Люди не понимали процесса, и каждый друг у друга спрашивал, куда дальше, а что значит то или это. В общем, царило такое э, непонятки. Да. Она когда на наклейку наклеила, что все. Это вообще отдала такое? паспорт, и все, а что дальше-то делать? Угу. Офицеры не отвечали на вопросы. Ну, то есть, они что-то бурчали себе под нос на турецком, а учитывая, что все пришедшие в ГЕЧ так-то иностранцы, угу. никто ничего не понимал, и всех выручал только один-единственный охранник на входе, который коммуницировал со всеми с помощью онлайн-переводчика, и пытался помочь каждому. Но опять же, он был на улице, то есть тебе надо да. выйти из Геч. С ним там пообщаться, а потом заново заходить угу. как-то туда И мы ни в коем случае никого не обвиняем И даже не жалуемся на офицеров в Работка у них ресурсозатратная Каждый день через себя пропускать огромное количество людей Мы это понимаем Мы просто делимся своими впечатлениями от посещения разных кеч. Это ведь еще не запрещено делиться своими эмоциями кстати, здесь, когда мы ездили перепрописываться, угу. тоже вот офицеры. Ну, это что, не так, вот что нам повезло просто да. в этот день порва, нарваться на таких вот доброжелательных. Мы, когда перепрописываться, ездили. Нас же тогда просто взяли за ручку, отвели к нужному человеку. Он также да. использовал весь свой заварный запас, позвал коллегу. Да, использовал баланс-переводчик. Да. А тогда, когда мы до этого ездили прописываться, там тоже было непонятно. Да, вообще ничего не понятно. И также просто вышел, просто... наорал, на всю толпу ну. и зашел обратно. Ничего не учились, а там было очень, видимо, очень хорошая там, атмосфера сама по себе. Да. В общем, в Султан -Били нам понравилось значительно больше, благодаря той атмосфере, которую создавали сами офицеры. Они шутили между собой, шутили с претендентами, желали каждому удачи, постоянно улыбались и были максимально расслаблены. И от этого среди претендентов не было сильного напряжения и нервозности, работа шла быстрее. В Пендике мы проторчали 4 часа. Это был ад просто какой-то. А здесь сегодня один час. Даже такие типы, это все? И матушка нам такая, а что, вы уже все? Да, вы уже на 10, а чего вы 10 идите домой? После того, как все закончилось, иди домой и каждый день проверяй сайт и жди СМС. В этот раз заявку у нас рассматривали очень долго, по сравнению с прошлым разом, конечно. Тогда 1 апреля у нас было рандеву, а 9 апреля пришло сообщение об одобрении. 11 апреля нам уже привезли были наши карточки, сейчас же 3 августа рандеву, 24 сентября пришло смс, что заявка рассмотрена, но уже без указания результата, пришлось залезть на сайт и посмотреть там. И вот сейчас уже вот ноябрь, а наши карточки до сих пор на стадии печати. Вот злые языки в интернетах поговаривают, что в Анкаре просто сломался принтер, который печатает эти карточки в НЖ из-за такого наплыва иностранцев. Но, кто его знает, может просто много работы. Ну, так что вот у нас э, есть только пока что электронная версия карточки с сайта геч в общем, продлевать ВНЖ нам понравилось, а вот делать первичное нет. Если бы мы, может быть, на первичной попали в солдан Пили, может быть, нам тоже понравилось. Да, направление в Пенди, то не захотели да, бы да. продлеваться. Расскажи в комментариях, кстати, а как у тебя проходила рандебу, нам интересно. А еще подпишись на наш канал, чтобы нас становилось больше. Связаться с нами можно при помощи почты, указанной под видео. А также под видео есть ссылка на сайт, где есть все наши контакты, куда ты всегда можешь обратиться с просьбой э, найти квартиру в аренду или для, даже для покупки. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!